Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. На территорию Ирана обрушился сильный снегопад. В Тегеране отменены занятия в школах и приостановлена работа аэропортов. В некоторых других регионах страны также закрыты школы. Многие водители из-за аномального снегопада застряли прямо на дороге. На данный момент выбраться им помогают спасательные службы. По информации местных телеканалов, повреждено достаточно много проводов, линий электропередач из-за падения деревьев. Около 6600 человек размещаются в пунктах временного размещения. Глобальное изменение климата сегодня затрагивает практически каждый уголок планеты. Климатическим беженцем может стать каждый, как и принимающей стороной. В современном мире крайне необходима консолидация и объединение в совместной идейной деятельности порядочных здравомыслящих ученых из разных стран мира, которые не служат своей гордыни.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 существует надлежащий фундаментальный научный базис способный сплотить и объединить многих талантливых людей для которых главными критериями в их деятельности являются человечность и совесть вместе мы сможем пройти через любые преграды подробнее о катаклизмах и путях выхода из сложившейся ситуации вы можете узнать в докладе ученых allatrascience о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем.